Всем привет, с вами я Фрэлон, и сегодня наконец на моем канале исполнилось 300 подписчиков. Всем спасибо за то, что смотрели меня все это время, подписывались, и поэтому сегодня я хочу устроить конкурс на 300 подписчиков. И для этого вам нужно будет первое, это подписаться, конечно же, на мой канал, второе, поставить лайк на этот видос, третье, подписаться на спонсора, и четвертое, написать любой свой комментарий с ID, ВК, ну или же своим дискордом. А теперь про призы. Третье место. Третье место это будет бесплатная привьюшка от меня, то есть вы знаете, какие я делаю превьюшки, ну они, конечно, дима но все все равно. Думаю, что будет нормальная привычка, тем более, что за бесплатно. Второе место, это пиар. То есть я пиарю вас в начале следующего ролика, совершенно бесплатно. Ну и, конечно, первое место, это лицензия Майнкрафта. К сожалению, без почты, да, ну, бывает такое. Но зато вы сможете поменять ник, пароль и также скин. А итоги конкурса будет через две недели на этом YouTube-канале. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.